Доброе утро, сахаринцы! Сегодня понедельник, 19 августа. Вы смотрите Солнце ТВ. Меня зовут Наталья, и сейчас я расскажу, что подготовили для вас наши корреспонденты. Городские истории... Окажемся на постановке театра Твой Формат. Отличные шубы для каждого из вас. Меховая фабрика Елена Фурс. 2019 год театра в России. Повсеместно проходят спектакли и выступления. Студия Твой Формат также активно ставит свои постановки. На одной из них побывала наша съемочная группа. Вместе с преподавателем ребята из студии Твой формат, Долго готовили к выходу в свет свою постановку Наступление для многих участников это определенный экзамен Ведь акторским мастерством они стали заниматься совсем недавно Я туда пошла потому что это творчески тебя раскрывает То есть когда мы работаем особенно, да? Мы там как-то рутина, рутина, сколько-то такая И хочется что-то чего-то такого, чтобы Гей, кружите меня, кружите Вот, театр это именно такое место, где тебя будет кружить если что-то будет постоянно происходить, какие-то движухи, это очень клево. Выступление проходит в рамках программы «Чеховский сквер» неподалеку от музея книги Чехова. Постановка «Кто в доме хозяин» основана на трех произведениях классика. Это рассказы размазнять, «Теща Адвокат» и «Ушла». Состав выступающих смешанных, то есть есть опытные люди, включая вашу покорную слугу, и, соответственно, большая часть это новички. для них – это дебют. Это возможность продемонстрировать то, что они умеют, то, что они получили в студии, навыки. И в том числе это… Замечательный способ избавления от страхов и сомнений. Боролись со своими подиями начинающие актеры разными способами. Выполняли различные упражнения, участвовали в мастер-классах и даже репетировали на улице. И это дало результат. Юные театралы уверенно выступают для людей, которые собрались в квере. А для некоторых участников студия стала отправной точкой для дальнейшего развития. Я вообще сейчас хочу пойти на профессию актера как бы, и собираюсь поступить в театральный вуз. Не знаю, но я думаю, что у меня получится, надеюсь на это. И эти курсы мне, как бы, они очень помогли на меня. Участники студии проделали немалую работу, чтобы предоставить зрителям свое творчество. Вторые по достоинству это оценили и благодаря юным актерам смогли ненадолго прикоснуться к театральной жизни.